В данный момент нахожусь в автосалоне альтера где очень мне понравилось обслуживание выбрал себе хорошую машинку чинган 35 вот. и очень хочу передать ну, просто слов даже нет коллектив очень хороший все туда отведут, туда отведут все покажут все дадут потрогать вот так что больше не знаю что еще сказать так, в принципе, хороший коллектив.